Видно, слышно, борода, привет, окей Все хорошо, ну, тогда это все прекрасно Если все хорошо, тогда будем вещать И разговаривать о новостях так, так, так. Долой коронавесия. А вот это неправильно, потому что жаль, конечно, с этим коронавесием не все так получилось, как хотелось. Очень важно было бы Пусть сильнее грянет буря, да, чтобы коронавирус был еще сильнее, тогда Вова бы не удержался, посмотрите, и так еле-еле сейчас цепляется, коронавирус здорово подкосил, и не столько коронавирус, сколько то, что вокруг этого закручивается, и не только в России, но и по всему миру. Так что Вова уже не тот. И все ватники, которые говорили, какой он там победитель и переигральщик. Все, они уже не считают его переигральщиком. Отлично, приятно, понятно. Спасибо. Так, привет из Маркса. Я так понимаю, Маркс Саратовской области. Город Маркс. Да, привет Марксу. Многократно там бывал. Так, приветствую, Вячеслав и партизаны. Да. Ну и вот еще к вопросу о партизан, о партизанах. Ассоциация партизан Мальцева, почему называется организация? Очень понятно, если назвать просто партизаны, да, то. Тогда будут вопросы везде, по всему миру Потому что во всем мире в общем-то, очень понятное название партизан А если это на французском ассоциация партизан Мальцева То есть сторонников Мальцева Сторонников кого? Мальцева То все понятно Есть некий Мальцев, а это вот его сторонники Поэтому они партизаны Потому что по-французски сторонник это есть партизан так что, ну а мы с вами все прекрасно понимаем, для чего мы так называем. И кто такие эти самые партизаны. И чем они будут заниматься, когда путинский режим затрещит по швам. И чем они сейчас занимаются, когда он начинает трещать по швам. Ну, не начинает, уже продолжает. Так власти Архангельской области отказались от проекта ШИС. Вот видите, это один из плюсов коронавируса. Конечно, мы не должны об этом говорить. Мы должны говорить, что они засали протесты и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, если был коронавирус, но не было никакого протеста, ну, возможно, они продолжили там какую-то херню. Да? Но, возможно, они сейчас пытаются обмануть в связи с определенными условиями. Но изменилось все. Изменились политические условия и изменились экономические условия. Нужно понимать, что революция и революционная ситуация, про которую говорил Ленин, это не только верхи с низами, да, которые одни не могут, а другие не хотят. Да? То есть, если верхи там не могут, а низы не хотят, то все революция. Нет, для этого еще должна быть экономическая и политическая ситуация соответственно. Причем, как внешнеполитическая, политической, так и внутренней политическая ситуация. И она должна не только из-за одной невозможности одних и нежеланий других созревать. Там много нюансов. И вот один из нюансов. То есть, два, так сказать, нюанса. Это политика и экономика. Вот в Шиесе это выстрелило. Подождем, когда это выстрелит в Кремле. Вернее, не подождем, а будем толкать бочку на этот Кремль. Катить ее усиленно. Так... И вот меня спрашивают, Слава, что скажешь по поводу Ефремова? Действительно, вот следующей новости у меня. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель фургона умер. Полиция задержала Ефремова. Объявили, значит, то есть отправили его под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Все как положено. Да. Интересная тема такая очень интересное да, видео я посмотрел по поводу этого ДТП и Ефрем говорит, что он вылечит вот этого парня, который погиб. Ну тогда он еще был живой, потому что у него денег дофига. И вот, ну он пьяный и плохо соображал. Ну, еще удар был страшный. Понятно, что, может быть, он даже и не настолько пьяный, сколько ему лампочку стряхнул. А меня другое возмутило. Вы знаете, то есть всякие вот Шендеровичи, которые э, заявили о том, что вот они там не уберегли Ефремова, да, то есть и здесь он решил попиариться. И должны они собрать деньги вот этому э, семье погибшего. Да, и вот сразу же вспоминается Боб Марли, да, что помните, что деньгами деньги не могут купить жизнь. Ну, прошу прощения э, за мой английский, по-английски это звучит money can't buy life. Да? Так, кажется, он сказал И вы знаете Действительно, за деньги нельзя купить жизнь Но когда погиб человек и начинает речь вести о деньгах Это наводит на определенные мысли То есть наше общество настолько деградировало Что даже те, которые считают себя какими-то сливками там Элитой, интеллектуальной элитой Живут в феодализме а сразу же вспоминается Тот знаменитый страшный анекдот Про лорда Гамильтона, да, Когда он в какой-то На каком-то постоялом двору Нажрался и кидался там Какими-то глиняными горшками И к нему поднимается Когда он уже С похмелья болеет поднимается Хозяин этого постоя постоял У двора и говорит Сэр, вы разбили то там развалили это он говорит включите счет включите счет он говорит сэр вы убили моего милорд вы убили моего слугу он говорит, ну, Включите в счет вот включенный в счет слуга да такой какой-то недочеловек какой-то вот меньшего так сказать меньшие люди вот большие люди и меньшие люди и это не только слышится у Путина Это очень ярко слышится у либералов Обратите внимание Либералы, которые за свободу За равенство Ни за какое они не за равенство Они себя считают лучше других Гораздо лучше других Обратите на это внимание Это очень важно Это очень серьезная Так сказать, отправная точка Что себя они считают Гораздо лучше Поэтому так вот и говорят, что я, конечно, сочувствую семье погибшего, я сочувствую Ефремову. Ну, у нее есть болезнь, он алкоголик, судя по всему, да. Ну, по многим это видно, в общем-то, действиям его. Да? Ну, бывает такое с актерами, с творческими людьми, и желательно было бы не садиться за руль. Но, опять же, мы живем в России, не в какой-то другой стране. Я уверен, что если бы он жил там, в какой-нибудь Франции или Германии, он никогда в жизни не сел за руль пьяный. Просто так принято в России. Россия такая страна. Да, вот Песков назвал чудовищным случаем аварию с участием Ефремова. Ну что ж тут чудовищного, то есть так по большому счету. Ну вот э, за первый квартал, пока за второй нет общих сведений, 3340 человек погибло. 3340 человек за три месяца, блядь. Больше тысячи человек в месяц погибает. На дорогах гибнут. Каждый день вообще там десятки и сотни людей. Ничего, ничего чудовищного. Они вот этот вот Песков со своей шоблой. Они что-нибудь может быть по поводу дорог решают. Там Путины, Медведевы, Мишустины. Может быть они решают как сократить падеж, так сказать, население на дорогах. Нет, не решают. А зачем? Зачем? Им деньги воруют. Им не нужно это решать. Потому, что для того, чтобы это решать, нужно вкладывать бешеные деньги. Как делают французы, как делают немцы. Причем, обратите внимание, если у немцев получается как-то на больших даже скоростях еще ездить. Наделать там автобанов каких-то. Плюс дисциплина это немецкая. Плюс отличные машины. И так далее, и так далее, и так далее то у французов слабее получается. То есть при меньшем количестве машин смертность на дорогах точно такая же, как в Германии. Хотя по сравнению с Россией это смешная смертность. У них за год погибает столько же, сколько в России за три месяца. Да, что в Германии, что во Франции. Но для этого какие-то ограничения бешеные совершенно. Бешеное ограничение, то есть кругом лежащие полицейские, кругом вот такие узенькие дороги, разделенные отбойниками, которые не перепрыгнешь и так далее, и так далее. И то есть совершенно все чудовищные какие-то мигающие знаки, все, обо всем тебя предупреждают, везде тебя останавливают и так далее. Никаких перекрестков, только кольца. И так далее. И, и то это. 3000. Вот как здесь 400. У них за 3 месяца. А это 3400 в год. Погибших. Понимаете? И люди в ужасе. Говорят, как это много. Они в России не живут. А в России пофигу. Поэтому ничего чудовищного в гибели человека на дорогах нет. Это стандартная ситуация. Что... Ну, понятно, что в России гораздо сильнее люди напиваются. Ну, что, алкоголь не употребляют в других странах, что ли, за рулем? Ну, я смотрю, здесь совершенно спокойно. Где я живу, засосут стакан, другой, третий, садятся за руль и поехал. Никаких проблем. Полицейский останавливает, он никогда не лезет тебя нюхать. Если человек не падает, ему по барабану вообще сколько ты выпил. И почему нет аварии? Почему люди не бьются вот эти вот так называемые пьяные? Потому что никак то не разобьешься. Ну, что ж там вот на этой садовом кольце? Ну, был бы там отбойник. Бетонный отбойник. Ну, шарахнулся бы он в отбойник. Отлетел бы в попутном направлении. Вряд ли бы он кого-то убил. Это была бы не встречка. Ну, посудите. Вот этот вот... Про чудовищность рассказывает вот этот вот Песков, да, ублюдок. Все вот эти вот Путины, там Володины, все возбудились очень сильно. А что, Собянины, а что вы отбойничек-то не сделали? Ну, пьяный ехал бы он, врезался. Они говорят, он пьяный, это главное. Это не главное. Здесь тоже навал пьяных. Но что-то здесь так мало разбивается. А считают, что много. А там... Такая толпа разбивается. А, а это чудовищно. А почему чудовищно? А потому что Ефремов. Потому что он залупился на власть. И поэтому, конечно, они его сейчас не оставят в покое. Вот уже Володин поручил комитету по безопасности взять под контроль разли... расследование ДТП с Ефремовым. Давление на следствие недопустимо и так далее. То есть, конечно, они попробуют сейчас его присануть по полной программе. И показать всем остальным. вот смотрите, что бывает, рано или поздно вы совершите ошибку, рано или поздно с вами что-то случится, а мы будем рядом, чтобы вас прихлопнуть мухобойкой. Вот по этой причине, как раз, я же это все знаю прекрасно, я старался не допускать никаких ошибок, вообще никаких, да? чтобы вот меня не прихлопнули мухобойкой, потому что я воевал с режимом всю дорогу. Очень это наглядно, очень ярко, неожиданно. Не, Ну, понятно, что это предсказуемо. Раз Ефремов пьет и ездил за рулем в таком состоянии, значит, рано или поздно случилось бы. Ну, может быть, не что-то подобное. Может быть, это, конечно, совершенно выпиющее в плане последствий, конечно. Это очень трагично, очень трагично. Может быть, если бы у водителя была другая машина. То есть, водитель, может быть, если бы был чуть побогаче человеком, да, то была бы у него какая-то крутая немецкая или японская тачка. Но, наверное, ничего такого не было. Он бы, наверное, не погиб. А ехал он на сраной какой-то российской машине. Конечно, он убился в хлам. Такие вот дела. Вячеслав Дудорович, много разногласий про предлагаемую тобой безналу. Нужно будет провести референдум по этому вопросу. Вячеслав, спасибо за соболезнование в адрес погибшего в аварии с Ефремовым. Вы первые, кто искренне сочувствует семье погибшего Некоторые защищают Ефремова Но Как можно защищать человека, который так поступил? Он совершил уголовно-наказуемое деяние По любым критериям, да, в любой стране И должен, конечно, понести наказание Другое дело, что наказание должно быть соразмерным А сейчас его бросят под пресс Ефремова И его мне тоже безумно жалко Понимаете, очень жалко. И Путинщина дала возможность вот так себя вести. Понимаете, это тоже особенность. Но ну, в некоторых странах мира, да, и это свободные страны, ни один человек настолько не может быть уважаемым. Чтобы вести себя подобным образом Никто, никому не позволено Английской королеве не позволено Понимаете, это есть некоторые особенности. Вот один мой очень близкий товарищ Все время переживает Да, мы пережили с ним 90-е годы А сейчас он живет далеко за рубежом И скрывается от путинцев Из-за политических преследований И он мечтает вернуться назад Почему, знаете? Потому что он пережил 90-е, когда можно было все. А он живет в обществе очень крутом, да, очень богатым. Но там ничего нельзя. То есть, там, там можно, но в то же время нельзя да Там нельзя ехать по встречке. Нельзя посылать нахер полицейского. Там дофига чего нельзя. Чего можно было совершенно в 90-е. Абсолютно свободно сделать. Когда полицейский, там, мент дает тебе устырение. А ты говоришь, слышь, я тебе сейчас в жопу засуну. Иди отсюда нахер. Он разворачивается и уходит. Или оборачивается к своим таким же. И говорит, ну вот так. И все, и пошел. Вот, конечно, с точки зрения... Свободы, ну, в кавычках, это не, не, не соразмерно, это разные миры. И вот та свобода 90-х, она потом трансформировалась в свободу для путинцев, То есть, они совершенно свободно могут делать, и те, кто находится на какой-то определенной ступени. Потому что там же не дифференцируют, кто там путинский, кто не путинский и так далее. То есть ты находишься на определенной ступени, ты это можешь сделать, не находишься, не можешь. Ну чистый феодализм, конечно. Поэтому что тут скажешь? Я сочувствую и семье покойного, конечно, особенно страшно. Ну, Ладно, представляется, вот какой там кгбшник врезался пьяный, там какой-то еще, там какой-то ушлепок. Ну, а, а здесь такая вот трагическая случайность что очень очень неприятно, очень неприятно не только потому что события э, повлекли смерть да, А потому что в общем с этой стороны уже вот, приличный человек да стоит ефрем жаль Попы и дети депутатов не сидят, а в Ефремов за его шуточки посадят. Непременно будут его трамбовать. Не знаю, насчет посадят, не посадят, но устроит ему такую веселую жизнь. Просто жить. У а остальных, как видите, там пьяные мальчики и что хотите, могут нарисовать. А этого будут очень здорово трамбовать. И так. вот еще момент один такой. Тут нужно будет, конечно, внимательно посмотреть все события, которые будут следовать за этим. То есть, как утверждают, в аварии погиб человек. Но нужно будет проанализировать многие моменты в том числе и похороны этого человека, в том числе откуда этот человек, семья и так далее, и прочее, прочее. Потому что, ну вы же знаете, как путинцы умеют все переворачивать с ног на голову. Я, конечно, особых сомнений не питаю, но все равно, э, то есть ни, ни сомнений особых у меня нет, и иллюзий я не питаю, но все равно я бы хотел э, посмотреть, насколько это будет открыто. и и что там будет, так сказать, в действительности? Куда ехал Ефремов, откуда известно? Человек ну, на метле. Откуда ехал, наверное, оттуда, где он бухал. А куда, я не знаю, или, или домой, или еще бухать. Это как, как, кому это интересно? Да. Это никому не интересно, поэтому. Это не имеет вообще ни малейшего значения Не имеет значения э, Преступление, которое он совершил да. Обратите внимание удивительно, да? то есть вот Он проехал, набухался И проехал спокойно И не было никакого преступления Я думаю, что он тысячу раз так делал А может быть и больше И поэтому привык А тут вот Но я еще раз подчеркиваю Чтобы это стало преступлением Должно было быть много Условий. Это я вам как криминолог говорю. И главное условие, которого там не было, это отбойник. Если бы он был бухой, он бы влепился в этот отбойник, и в самом худшем случае размолотился бы сам. Это в самом худшем случае, но это личное дело каждого спортсмена. Там не было отбойника. Это первое и главное. Даже не то, что он пьян. Он мог быть трезвым, он мог уснуть за рулем. Все что угодно могло случиться. У него могло колесо лопнуть на выстрел. Почему там нет отбойника? Вот вопрос. Почему там можно выехать на встречку и кого-то протаранить? Вот вопрос. Так что... Вячеслав, на самом деле страшно оказаться на месте Ефрема. Ну, а как ты окажешься, если ты не напьешься? То есть, другое дело, если колесо лопнет на вылет, ты, ты выйдешь, то это несколько будет другой разговор. Тот факт, что он был пьяный, уже всех обеляет. Всех, кто не сделал отбойник, кто вообще, кому все пофиг, кто сделал вот эту сраную машину, там, ладу или как она, в которой погиб человек, все, это все списывает. Машина, в которой, блядь, скорости 10 километров в час ты убьешься на смерть, если наскочишь на препятствие, да, отбойника нет, все это списывает. Чувак был бухой, все. Да, помните, как этот Фридрих Великий, да, парень, велся как скотина, отправить его в пехоту. Слава, не могли ли спровоцировать ДТП, почему Михаил выехал на встречку из крайнего ряда? Ну, сейчас много будет конспирологических версий. Я говорю, нужно разобрать главное. Посмотреть, какие, как, какое будет продолжение, какие будут последствия. Конечно, техническая, да, в технической экспертизе верить смысла нет никакого. Да, и я так понимаю, нужно будет... Много других собирать, так сказать, кусочков. Это главное. Простого ответа не будет. Если кто-то ждет от меня простого ответа, его не будет. Для этого должен быть нормальный человеческий суд. Не путинский суд, не басманный, который может освободить кого хотите. Убийцу, преступника, злодея. И посадить абсолютно невиновного человека. Поэтому должен быть нормальный суд. Хотя бы человечески, Хотя я уже против человеческого суда В условиях новой Общественно-экономической формации Информационного мира Я считаю, что любая программа Компьютерная, да, продвинутая Сможет судить гораздо лучше Чем э, совершенно э, Какой-то там Падший судья да, который Большинство сейчас таких Ну, по крайней мере, лучше, чем Нынешние судьи судят Это точно в городе Манас, Дагестан начался стихийный митинг против полицейского произвола. Я поддерживаю всячески, вообще двумя руками. Так. И вот интересная тема. сегодня говорили про Госдуму, про Володина, про там, информационный мир. Сегодня у них электронная система голосования легла. Ну, то есть, совсем сдохло, и теперь они голосуют путем поднятия рук. Это в условиях, когда, когда ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции, и в двух, по крайней мере, городах это будет дистанционно, совершенно спокойно. То есть, это в Москве и в Нижнем, да, можно будет проголосовать дистанционно, то есть нарисовать все, что угодно. Электронное голосование можно устроить. Соответственно, и будут электронные результаты, какие хочешь. Почему к Ефремову приехало аж 5 скорых, а на место ДТП, пожарники и полиция? Ну, потому что там много машин столкнулось. Во-первых, это центр Москвы. Во-вторых, шухер начался очень сильный. А, чтобы подстраховаться, каждый начальник отдает там. Ты слышал что? Давай быстрее туда. Это вы просто не представляете, как бывает, когда какое-то уголовное дело, преступление совершено какой-то резонансный, очень серьезный. Там убили там депутат, как он, кого угодно. Да. Там такое начинается вообще шухер. да, То есть там следователи все стоят в стороне, опергруппа стоит, курит, курит, курит и ждет, когда там затопчат все следы, все там приезжают генералы, лазят у трупов по карманам, что-то там делают, смотрят. Кончается этого, потом вообще ничего там не найдешь, как я помню, начальник робот в Саратове застрелился там, там потом после него вообще ну после этих всех представьте прибежали все там генералы ФСБшники и так далее и каждый искал может быть там что-то на него есть не дай бог там может папочка листочек и так далее там все перевернули вообще пока пока допустили туда этих бедных следователей там с, с судебным медицинским экспертом да? Там все уже было затоптано, если там, если бы это был не самоубийство, но это было самоубийство, конечно, то там бестолку было бы потом искать никаких следов. И сейчас все это так и продолжается, хотя экспертиз биологических частиц вроде как нельзя, там каких дополнительных. Вот мне пишут, ты не объективен. А я не могу быть объективным, я же не судья, с какой статьи я должен быть объективным. Да, я симпатизирую Ефрену. да, я считаю, что он алкоголик, да, это плохо, конечно, и так далее. Это ни в коем случае не смягчает его, его вину, и поэтому, если бы я был судьей, и мне бы поручили вот это дело, я бы взял самоотвод, потому что я не объективен. Конечно, я не могу быть объективным. Как так? Ефремов выдавал такие вещи против Путина. И об этом же я говорю, что с той стороны в басманном суде тоже будут необъективны. Только в другую сторону. Понимаете? Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование. Но где можно подтасовать? Только на досрочке. Только на досрочке. Вот, в смысле, я подтасовать, то можно везде, а на досрочке можно сделать 100%. Никогда вы 100% не сделаете. Я вот вам историю рассказываю, я уже здесь раз ее рассказывал. Это 1997 год. Выборы 1997 -го года. И там это, глава района да, выбирается. А я и выбираюсь против главы района. А, вот, и они там досрочку организовали. Какие-то там фотоаппараты дарили, что-то еще. Людей возили на автобусах. Они должны были там голосовать. У них была тюрьма. но Она, кстати, сто процентов за них проголосовала. Там 4 голоса только воздержалась. И сколько тоже там, два что ли было, или три за меня. Остальные 2000 человек были э, за Осину, за главу района, представляете? Вот. И они что, они возили на досрочку, те голосовали, и там было 500 бюллетеней. Ну, я знал процентов что 500 за осень. Ну, когда открыли, оказалось, что все 500 за Мальцева. Ну, опять же, это, это была определенная хитрость. А, конечно, все 500 были за 8. Потому что это была досрочка. На досрочке можно нарисовать все, что хочешь. Так что, чуть пройдена. Поэтому они и просят эту досрочку, чтобы люди шли, там что-то голосовали там, и так далее. Электронное голосование. Главное, чтобы они пришли, главное, чтобы они отметились. Для них это основное. Поэтому бойкот, стопроцентный бойкот, глобальный бойкот. Такие вот дела. Это надо было ожидать После стихов Просто подставили Ну Всякое может быть Я ни во что не верю Но ничего не исключаю да? Так Так В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины. Видите, как здорово. 10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов, викторина 2020, 20 РФ сайт. Вот. Можно совершенно спокойно поучаствовать. Конечно, я не думаю, что можно что-то получить. Получить можно от хрена уши, как обычно, но таким образом привлекут большое количество желающих проголосовать. Я думаю, впредь они будут это все делать. То есть приходите на голосование, могут вам там что-то пачку сигарет дать, там, я не знаю. Ну, не сигарет, наверное, какие-нибудь вафель. Лучше всего пачку вафель. И вот разыграть могут квартиры, автомобили смартфоны и вообще просто вас могут разыграть молодцы что я могу сказать и тут многие пишут что поправка исчезла та, по поводу Запреты иностранного гражданства. Ну, я вроде посмотрел, вроде не исчезла она из, э, на сайте. А там-то я не знаю, как будет в бюллетенях. Может, и исчезнет. Но вообще им похеру. И эта поправка, и другая. Вы что ж думаете? Они, они же сами будут проверять. Сами себя будут проверять. Кто усторожит самих сторожей, как спаситель, говорит. Поэтому это не имеет никакого значения. Единственное, что там имеет значение, это пожизненный Путин. Все остальное вообще не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это даже не пожизненный Путин. А то, что народ это схавает. Это значит, что с этим народом можно делать все, что угодно. Во все дыхательные и пихательные его сношать можно. Вот что это значит. Понимаете? Что если народ это схавает, то все. Можно делать с ним все, что хотите. Можно смело идти в кибертиранию. У них есть очень большая опасность того, что народ на самом-то... В серьезном моменте может взбрыкнуть. А если он не взбрыкнет, то все, ему оденут на ошейник, а потом он уже не взбрыкнет. Ему физически этому народу оденут на ошейник. Если он там неправильно подумает, неправильно скажет, неправильно стишок прочитает, там, и у него башка отлетела просто, как в фантастических фильмах. Так и будет. Вы вот там смеетесь и говорите, Мальц фантазирует, обратите внимание, все фантазии, которые, я так сказать, в эфире, высказывая, они потом ä, находят свое подтверждение в реальной жизни. Пусть пишет, причем тут написаны им стихи, если он актер театра кино, не написаны тихи, стихи, а те стихи Быковой и Орлуши, которые он читал которые, особенно стихиарлуши, очень сильно уязвляют Вову Путина. Так. Пишет, а квартиру случайно на Колыме разыгрывают. Да нет, да это просто, Лейла пишет, Вячеслав и семья здоровья. Спасибо. Ну, может быть, какие-то разыгрывают квартиры, которые выигрывают там губернатор, вице-губернатор их семьи и так далее. Я вполне это допускаю. Но это замануха такая. Потом скажут, вот выиграл там Петров. Там, губернатор Иванов, а его там тесть там взять я не знаю, там, кто, Петров. Вот Петров выиграл. Мало ли там Петровых, которые выиграли. «Добавить пищу или питье наркотическое средство – дело плевое для кремлевских мерзавцев». Да, совершенно точно. Особенно пьющему человеку что-нибудь вложить вообще. Проблем нет никаких. Я не буду останавливаться и заострять на этом, потому что будет много высказано различных версий – Пока посмотрим, пока воздерживаемся. Пока воспримем это таким, какое оно есть. Вот есть человек, который был очевидным в нетрезвом состоянии, выехал встречку, потому что там не было отбойников. Разбил машину российского производства сраную, которая как тасса разлетелась и погиб из-за этого, в том числе из-за этого человека. То есть причина условий три. Да? Основное то, что Водитель выехал, ну, пьяный он был из-за этого, или технически неисправная машина у него была, или еще по какой-то причине, да, уснул за рулем. Не знаю по какой причине, он ломанулся, туда выехал. Почему выехал? Вторая причина. Не было отбойника. Она главная, конечно. И третья причина сраная машина. Вот эта вот Жигули, в которую он врезался и который придавил человека там, находящегося. Если бы это была. Какая-то другая машина, да? То, наверное, последствия были бы иные. Может быть, он получил бы травму, но точно бы не погиб. Такие вот дела. Слава привет, ты смотришь фильм Меч или нет? Да нет, не смотрю. Никакой меч. У меня времени нет секунды продохнуть. А вы про меч мне про какой-то... Какой Такой меч? Путин. Изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи. Нуждаются в помощи Путина, его семья, Ротенберге, Тимченко и так далее. На годы вперед. На это и рассчитано. Что народ схавает это говно и тогда с этим народом можно будет делать все что угодно. То есть они пока еще не знают что можно, до какой степени можно согнуть этот народ. Ну вот это вот Будет показатель, можно или нет. И очень ярко мне понравилось это, что за бойкот ну, некоторые члены избирательных комиссий проголосовали. И отказались принимать участие в, этих, в этом голосовании. В этом плебисците. Да? Плебис, плебис, как мне написал человек, ну это было очевидно для Плебессыд. Да, плебессыд. Так, слайк Винтарез. Хорошая штука. Ну, я предпочитаю какое-то обычное оружие, а не оружие там спецназа и так далее. Вы же понимаете. Я.. Небольшим количеством С с этого я не стрелял Я небольшим количеством Оружия спецназа пользовался Стрелял из приспособления Для бесшумной стрельбы Это Пистолет Макарова Такой усеченный, обрезанный Какая-то хрень там приделана И когда с него стреляешь весь в масле Потом замучиваешься Отмываться Я бы не сказал, что он стреляет там Сильно, тихо Да, там Сильно тихо, хорошо сказано. Ну, что намного тише стрелять. Ну, ну, да, конечно, нет вот этого э, преодоления звукового барьера, э, вот этого удара самого. Но, но все равно звук есть, и звук достаточно слышный. Ну и стрелял с различных для. Подводных там для боевых пловцов с различного оружия. Такими, вот, такими стрелами стреляет патрон. Автомат Калашникова, а там вот такая стрела. И так как я никогда не стрелял из этого под водой, а стрелял на суше, то я обратил внимание, что пули летят хаотично. Так боком может попасть, то есть она не стабилизируется. У нее сделано, чтобы она в воде стабилизировалась, а в воздухе она почему-то не стабилизируется. И там жуткая какая каша получается, там, В рассыпную они летят. То есть меня не впечатлило а, ни то ни другое. То есть, может быть, я мало пользовался оружием спецназа. Классная рубашка с пальмами, спасибо. Так. Путин, да, рассчитанный на годы изменений в Конституции, похвалил Грефа за работу во время пандемии. Греф во время пандемии нормально, наверное, скирновал бабла. Он говорит, ты молодец, давай дальше. Так, Как мне сегодня написали люди, что... Какие-то послабления по кредитам, да. То есть, там кредит не надо платить тело само, а нужно платить только проценты. Только проценты выросли и платить теперь больше придется. То есть, молодцы такие, ведь помогли им. Можно теперь больше заплатить и будешь счастлив. Так... Бешука дозвуковыми стреляет. Какой звуковой барьер? Какое приспособление для стрельбы обычными патронами? Пистолет Макарова стреляет какими-то дозвуковыми. Это сейчас их наделали дозвуковых. Там какие-то они там остренькие, там с какими-то дырочками. Тогда этого ничего не было. Так что я говорю то, что я, так сказать, прошел в своей жизни. Я не говорю, что там написано или что там есть. Я не могу никогда комментировать то, что там написано. Да? Понимаете? Так. Ага. Так. Россия пишет на грани дефолта. Ну не знаю, кому Россия это особо должна. Так по большому счету, да. Ну там 100 миллиардов долгов. Ну 100 миллиардов у Путина есть, он может расплатиться. Пенсионеров послали нахер. Это ну, считать дефолтом или не считать дефолтом. Дефолт ⁇ отказ платить. Отказ платить по долгам. Ну, пенсионерам не заплатили, никому не платят, да, всех посылают нахер. 100 миллиардов должны, под триллион должны всякие компании. Там и Газпром, и, и, и причем доллар, там, больше 700 миллиардов, ну, это ж было, а сейчас уж набрали, наверное, под триллиона, может и больше. Но м -м, никто платить не собирается, они сейчас частные компании. В конце концов, их просто обанкротят, скинут и все. Может быть, это вообще путь, по которому идет Путин. Может быть, сейчас они обанкротят Роснефть, обанкротят Газпром и прочее. прочее. Я вполне это допускаю. Так что дефолт Путин не грозит. Он просто никому ничего платить не будет. Вячеслав, спасибо вам за ваше отношение к алкоголю. После ваших слов я начал задуматься про один в чаще о вреде бухла Андрей Панов. Андрей, я в жизни не употреблял алкоголь вообще, даже чисто символически, пока не приехал за рубеж. Здесь иногда я употребляю алкоголь в малых количествах. Но вы знаете, во-первых, мне 56 лет. И уже это ничего не изменит Я, я и так не все помню да? а, ну, И тот задел, что я всю жизнь не употреблял алкоголь Дает сейчас мне возможность там, раз в месяц, грубо говоря Стакан шампанского, бокал выпить с шампанского там, Или, или там, бокал вина и бокал шампанского в разное время там Два раза в месяц да? и так и далее там, на день рождения поднять бокал шампанского, да, это возможно, да? Вот. Но я не вижу никакого преимущества. Если бы я жил в России, я бы продолжал придерживаться абсолютно сухого закона. Ну, потому что, э, там, дорогое вино бы я не смог покупать, и, там, дорогое шампанское, да. Ну, поскольку здесь оно, грубо говоря, стоит денег, но есть скидки, да определенные плюс пока его в Россию привезут оно уже там в 4-5 раз будет дороже а поэтому здесь единственное желание что-то попробовать я могу купить там и на какой-то праздник выпить но я еще раз подчеркиваю это ни в коем случае не улучшило мою жизнь это не сделало меня как-то вот каким-то другим да? это может быть вообще я как бы делаю для ну, чтобы Моей жене приятно было Что я с ней могу поднять там, Бокал шампанского да, Она тоже особо не увлекается алкоголем Но не против выпить там, бокал шампанского Раз там, два раза в месяц там, Три раза даже в месяц Понимаете? То есть, раньше я этого не делал Ее это очень сильно обижало Она говорит, ну ж ты даже вот там Новый год, там, бокал шампанского Со мной не поднимешь Ну, теперь, видите, могу поднять мне говорят, никак мою жизнь не делает лучше И ничего не, не меняет вообще ничего в жизни Может быть, наоборот Даже иногда, если что-то не то Выпил бокал, даже такого шампанского Ты просыпаешься на утро с головной болью Всего на все От 100 грамм шампанского От 150, может быть Но Стоит это того Для меня нет, конечно Рошали агитирует и Тинглсань за обнуление пришил Противно. А что вам противно? А что вы не знали, кто такой Рошаль? Что ли? Что вы не знаете, кто это такие? Вот эти все Рошали. Ну, это путинское. Что было путинское? Что же он там? Что такого сделал в жизни Рошаль, чтобы сказать, ну да, это такой охеренный Рошаль, что сейчас я за ним пойду, там, блядь, на край света? Ну, детей он лечил. Что, мало ли, врачей детских, что ли? Что сделал этот Тарашаль? Так что, брось. Всегда нужно проанализировать, что это за человек. Что он сделал такого сверхъестественного. Не во, не во благо там путинскому режиму, а против этого режима. Не во благо себе, а вопреки себе. Что сделал? Где этот Тарашаль себе наступил на... на горло, бля, для того, чтобы было хорошо этим детям, там, которых он лечит, к Ну, назовите хоть один случай, когда он это сделал. Ну, тогда и херли это трошат. Не должно быть для вас никаких авторитетов, если они реальным чем-то не заслужили. Если это нереальный герой, Так, Путин прервал встречу из-за важного звонка, Ой, блядь. кинул ручку, прервал встречу из-за важного звонка, ведь в Ростовской области был, прервал встречу из-за важного зарубежного звонка. Нужно показать, что у него есть какие-то очень важные зарубежные дела, понимаете? Чушь какая. Арашаль пишет, ну да. Конечно. А. Путин проведет публичное мероприятие в День России. Тут вот пиздец, ла могли Ефремов дистанционно парализовать орган управления его машины, она же вся на электронике. Это же не старые, это провокация чистой воды. Ну, провокация чистой воды должна быть доказанной. Можно предполагать. Конечно, я говорю, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Я вполне допускаю, что, особенно когда человек все время ездит пьяным, можно что-то придумать интересное, чтобы сделать что-то нехорошее. Если есть на то желание. Так что... И публичное проведет мероприятие в день России. И Путин вот, просто величайший публичный дядя. Опять там все будут на другой стороне стоять. А да, он будет один. Посмотрим, что это за публичное мероприятие. То есть, это обещают, что он вылезет из бункера. Там, вот, дождитесь 12 июня. И Путин Вылезет из бункера. Пишет, Цы Цзиньпин звонил. Ну да, наверное, важный такой. Путин все бросил, побежал. Слушаю. В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом. А другая половина? Вопрос всегда хочется задать. А другая половина? Не выздоровел? У коронавируса выделили 6 отдельных линий. ведь вот 10 тысяч образцов проанализировали, 6 отдельных линий. Я думаю, что если проанализировали 100 тысяч образцов, этих линий было бы еще больше. Звук отстает от картинки. Но это бывает, да. «Россияне смогут получить ваучеры на отложенные из-за коронавируса мероприятия». Ва ваучеры, да? Россияне уже знают, что такое ваучеры. И что после ваучера всегда идет вафля. И Мишустин призвал к готовности... К нештатным ситуациям из-за коронавируса. Видите, все. Из-за коронавируса теперь все нештатные ситуации. А до этого они а из-за чего были? Там какие-нибудь Саян-Шушинский ГЕС рухнули, да, там в утонули, самолеты падали друг за другом, как осенние листья. Это из-за чего было? Тоже из-за коронавируса. Главный коронавирус это Вова Путин. Я вам сразу сказал, что нет ничего страшнее Путина. Для закрытых, для закрыв, закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице. Да, вы знаете, чтобы закрыть ИП, сколько денег надо. Хереть просто. Поэтому, конечно, им могут установить максимальное пособие, смешное, да. Если они там все заплатят. Они заплатят по несколько сот тысяч рублей, да, им установят по 10 тысяч рублей. Максимальное пособие. Молодцы, что. Ага. Пишет: Лыновой, Ливанов, Рошаль. Ну, Луновой это понятно, и Рошаль понятно, что это путинская шобла там. Ушлепки, да. А, Лунов, а Ливанов, ну, Ливанов у него сын в тюрьме сидит. Куда он может деться? его они и так мягко попросили, наверное. И он там прорывался к Путину, чтобы мягко попросить. 5700 смотрят, где лайки? Очень хороший вопрос. Я тоже задаю вопрос, где лайки? Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программ «Плохие новости». Что под видео есть описание в этом. Описание, первая строчка для спонсоров, вторая строчка для волонтеров. И очень важно, чтобы... Люди, которые могут быть волонтерами Были этими волонтерами И нам помогали Дядя Слав, здравствуйте, алкоголь а, Равно деменция Вы правы, поражаясь вашим умственным способностям И памяти, вы молодец Здоровья вам И задора, как раньше Спасибо большое Спасибо Сидел у Ливанова, уже вышел Ну вот видите, значит Ливанов Недаром старался да, Значит Вышел сын у него. А повел бы он себя иначе, я не знаю, вышел бы или не вышел. Этим и страшно путинское государство. Этим оно чудовищно, как вот сегодня сказал Песков. Это они чудовищные. Спасибо, что напомнили, про лайк поставил. Спасибо. Ставьте еще лайки, это очень важно. Сейчас все в чтобы ввести цифровые деньги. Ну да, цифровые деньги это кабала, если у власти путинцы. Вы обратите внимание. Вот все, о чем мы говорим, это хорошо и плохо одновременно. В зависимости у кого это в руках. Если это в руках у Путина, то это кибертирания. Если это в руках у народа, это кибернародовластие. И тогда государство сидит на цепи. Вот в чем дело. Это они прочухали, это они тупые, понимаете? Но они прочухали к 2020 году. Если мы не тупые, прочухали это там еще в 2000 там лохматом каком-то году, но обратите внимание, власти у нас не было в руках, а была у них. И слава богу, что они только к 2020 прочухали, потому что мы уже совсем сидели все на цепи. Они вот только начали понимать, а вон она, что, еще до конца не поняли. такие. После эфира оказывается, что больше смотрят. Да, там если есть задержка какая-то 30 секунд, то уже показывает что смотрели в записи. Те люди, которые сейчас вот смотрят в прямом эфире. Если сейчас 5 там с чем-то тысяч мы остановим, то скорее всего будет 15, а может быть и больше. После того, как остановил, через минуту, через 2, через 3. После остановки там будет стоит совсем другое число у меня сразу же оно это число меняется вот здесь то есть сейчас 5700 было да сейчас вот я посмотрю извиняюсь 5721. ну вот как только оставлю сразу же здесь вылезет совсем другая цифра цифра будет там 15 17 18 я не знаю сколько Путин поручил разработать курсы по генетике для школьников. Блядь, он с этой генетикой с ума сошел. Совсем просто. Просто. Еще один за окончательный. То он искусственный интеллект разрабатывал. Теперь он генетику. Вов, ты проснись, ты дрищишь. Ты искусственный интеллект разрабатывал. Разработай искусственный интеллект. Он тебе генетику придумает в две секунды. Искусственному интеллекту нужно будет минут 15, чтобы всю генетику на, на ближайшие тысячу лет придумать. Так что какая генетика? Искусственный интеллект. Ты же хотел придумать артистку. Ну, Что-то он перегорает очень быстро. То искусственный интеллект, то генетика. Ну генетика понятна, он хочет жить вечно. Ему там наговорили, как Сталину, помните, профессор Богомолец ему там... Протер уши на похоронах Богданова, что большевики могут жить до 150 лет, но если правильно им там кровь переливать, как Богданов неправильно перелил, он не знал, что такое резус, да, и перелил не ту, и помер. И вот на его похоронах как раз Богомолец и протер Сталину уши. А потом, когда после войны сразу в 1946 или в 47 помер, а помер в возрасте 60, там с небольшим лет, и от туберкулеза умер. Сталин сказал, когда ему доложили, что богомолец умер. А он там и академиком был, и кем только он не был. Он там туда бабки вкидывал Сталин ломовые, хотел 150 лет жить. Ему доложили он сказал: вожулик, всех обманул также же, я думаю И Путин скажет на смертной мудре, Когда э, Своего жулики обманули С этой генетикой Эх, блядь Генетически интеллектуальный Путин да, ну, Такой смешной, блядь вот, Ничтожество абсолютно Но там всякие отцы народов Заблуждались, почему Потому что это был хрен знает когда Но это человек, который Живет с нами на одной земле Обучался в тех же самых учебных заведениях, вузах, да, ну, там, понятно, что не в школе КГБ были, да, там, я не знаю, чему учат, наверное, там, наоборот, скручивают, ну, я вот учился в юридическом институте, а он там в университете, ну, понятно, что там у них профессором один Собчак был, таких профессоров, -то. вот, но все равно какая-то все-таки высшая школа советская была, что-то она там привнесла немножко в эти дурные головы, да? И представляете, сколько дури в голове у этого человека. Жуткий, жуткий тип. Такое, такое несчастье, конечно, что мог бы быть золотой век, вот появись нормальный лидер, пусть даже тиран, пусть злодей, да, но у которого были бы какие-то нормальные мозги нормальные цели. Он бы вкладывал эти деньги в какое-то серьезное развитие, где бы мы сейчас были, представляете, когда нефть была там под 200 Самое сильное оружие ныне Это информация, знание, Все остальное вторично Владимир, я всю жизнь говорил Самое ценное Это информация Это даже не оружие Это больше чем оружие Это вообще самое ценное Оружие, да Информацию можно использовать как оружие Но это ну, как бы это маленькая его часть. Слава порад! будешь смотреть? Не знаю. Я смотрю какие-то вещи, когда что-то такое получается сверхъестественное. Я помню, я прибежал как-то, плюхнулся в кровать, включил телевизор. Жена обалдела. Я смотрю телевизор, смотрю. И говорит, а что ты смотришь телевизор? Я говорю, тур де Франс. Значит, в России было. Говорит, а что, почему Тур-де-Франс? А я говорю, я хочу посмотреть, как они упадут. А это было прямое включение. Она говорит, кто упадет? Я говорю, велосипедисты. Она говорит, а почему ты знаешь, что они упадут? Я говорю, ну а мне всегда, я вот, если это мотоциклист, какие-то соревнования, велосипедисты, если что-то случается, я почему-то всегда знаю. И она, кстати, верит. Я говорю, ну, я так думаю. Ну, мы посмотрели там максимум пять минут, когда вся толпа упала и все. Ну, я посмотрел, как бы я не испытал удовольствие. Я испытал удовольствие от того, что я правильно почувствовал. Такое у меня в жизни было, причем был неоднократно. Я помню, так же с женой, с сыном. И Патв меня пригласил на соревнования в Балаково Балакова, а он же из Балакова, там, там Атомкой командовал. И там есть мотокоманда какая-то мотокоманда. Вот и они там соревновались всего две команды. Вот это команда Волга, которая из Балакова, и команда Лукой. И вот они. Ну, я, естественно, я лукойл не люблю, потому что я боролся с этими, с сианидом натрия в Саратове и так далее. И я за, за Волгу болею. Они там выигрывают. Так, я доволен. И потом, вот, видишь, там, Волга. Ну, да, да, все нормально. Я говорю, все, все. В каждом заезде, говорю, они выигрывают. В каждом, я говорю, увидишь. Да ладно ты. Говорю, и вдруг раз заезд какой-то там по счету и выходят три мотоциклиста и все три... А это спидвей. Все три Лукойл. ему говорю, ну а как сейчас? Я говорю, я знаю только одно. Я говорю, Лукойл не выиграет. Он говорит, ну как, их трое. И, говорит, и больше альтернативы нет. Кто-то из них выиграет. Я говорю, никто не выиграет. Они не доедут. И выкатываются тут... Человек с этой Волги, как, как назло, да, выкатывается, они стартуют, он начинает всех обгонять, падает, и они все через него кубарем, там что-то жуткое такое было, а так как, ну, представьте, сидит губернатор, сидит зампред Думы, мы разговариваем, и, естественно, вся челядь прислушивается, они все это слышали, и у них такие глаза, мистический такой ужас, и тишина и смотрят на меня. Я говорю, все живы, все будет нормально, не волнуйтесь. Ну, и там, раз, скоро приехал, кого-то увезли, потом так минут через 40 объявляют. Все нормально, все живы, там, травм таких тяжелых нет. Все замечательно. Вот в таких случаях я, почему-то, всегда внутренне чувствую, что вот так случится. Не знаю почему и, и как это. Вот пока чувство не появляется, я даже его не могу объяснить, как я чувствую. Так, Вячеслав, очень интересно узнать ваше мнение о Гиркине его поступках. Ответьте, пожалуйста, это важно. А что узнавать о Гиркине? Ну, есть такой человек, Гиркин, который, э, как это называется, блин, реконструктор. Ну, обратите внимание, это же особое состояние человека. Некий реконструктор То есть он хочет что-то так реконструировать там То он белый, то он красный Ну не красный, то белый какой-нибудь На гражданской войне То там он На Первой мировой войне У нас был еще один реконструктор Который девочку на части Распилил Вы же понимаете, это же особое состояние Души, да? реконструкторы. Я не хочу там ко всем этим реконструкторам, тем более. Во Франции их очень много и они такие крутые. На ну, каких крутых лошадях. какие там наполеоновские гвардейцы, наполеоновские саперы. Ничего страшнее в жизни я не видел, чем наполеоновские сапер. Тут есть один такой. Два метра ростом, такая борода. Вот, вот так она. Как это... Таким вот якорем, да, и с, с огромным топором, с неприподъемным, наверное, вес килограмм под 20. Ну, больше пуда, это точно. Вот такой полной формы все участвует в твоих конструкциях. Но это все равно особое состояние души, да. И поэтому, конечно, человек хочет реконструировать это во многих точках мира. Там в Приднестровье, например, в Украине и в прочих-прочих местах. Что-то не человеку в реальной жизни. Хочет он каким-то образом это. изменить мир. Да? Ну, когда это направлено в правильное русло, это хорошо. Когда это направлено в неправильное русло, простите за банальность, это плохо. Да? То есть, если бы это было направлено на уничтожение путинского режима, на уничтожение зла, это было бы хорошо. Можно было бы поаплодировать. Таких людей надо направлять. Такой, как этот, вовремя не встретил Мальцева, на который бы его направил. К сожалению, у таких людей почему-то там вот компас немножко свернут. Он не туда показывает, да, где север, где юг, где... Восток, где запад. А как в Черной жемчужине. Помните, в первом фильме Пират Карибского моря очень люблю этот фильм. Единственный из всей этой серии. Потому что остальное я там начал. Что смотреть, какая такая чушь. Так вот. Там, помните, компас сломанный. Показывал только на остров, там, где спрятаны все эти сокровища. Вот так и здесь. Понимаете, у них все время в одну сторону компас показывает, И это не лучшая сторона. А так, в общем-то, если бы этих людей кто-то направил вовремя, да, а не ФСБ их направлял, то, может быть, что-нибудь получился какой-то толк. Ну, мы еще посмотрим, когда все начнется, рок н -ролл. Таких же людей очень много вылезет, очень много. И некоторые из них будут серьезными полевыми командирами. То есть, если они могут командовать батальоном, то они уже могут командовать какой-то группировкой военной, вы же понимаете. Я имею в виду не батальоном солдат, а батальоном вот таким, которые там воюют где-нибудь в ДНР, в Приднестровье и прочее, да. То есть не теми, не командовать, у кого есть тыл, кому там привезут патроны, подвезут автоматы, подвезут жрачку, подвезут одежду и так далее. А теми, для кого это нужно организовывать. Вот кто сам умеет организовать все хотя бы для батальона, тот и будет полевым командиром. Поверьте. Таких будет достаточно много. Вы увидите еще на местах. Будут отдельные... Так сказать... Ну, в Красноярске очень легко даже назвать фамилию того, кто будет. Не буду ему осложнять жизнь, чтобы не называть. Да? Что, чтобы, ну, поскольку человек находится в России, не в самых лучших условиях. Ну, я уверен, что когда все начнется ну, тем полевым командиром, который там будет диктовать, будет как раз этот человек. Ну, я думаю, что вы понимаете, о ком я говорю. Так... И в Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб. И вот их привлекают за терроризм. Можете себе представить? Вот все детство мы готовили и взрывали всякие бомбы, петарды. Причем мы только не взрывали. У меня товарищ одноклассник, у него правой руки нет. Он взорвался на такой там бомбе или ракете. Я уж не помню. У него просто оторвало кисть. Ну... Поранило сильно. Почти все пальцы отлетели. Один мизинчик. Вот, подорвался. И мы всегда это все делали. У нас была куча оружия. У нас была куча патронов. У нас были бомбы, мины. Что только не было. настоящий А еще мы изготавливали сами. Взрывали и устраивали такой рок-н-ролл. Что мам, не горю. И никому в голову не пришло. Что мы какие-то террористы. Ну да, это дети, да, это хулиганы, да, это плохо, да, это может закончиться печально, плачи. Вот, товарищ мой ныне покойный Игорь Христич, напротив, проживал у меня у моего дома. Он делал, пончик его научил делать бомбочки из магния, мы притащили колесо вертолетное с.. Ух ты, ты что это такое? вертолетное колесо, говорит, заканчивает папа! Меу, говорит. вертолетное колесо притащили с э, аэродрома, да, и дрелью там сверлили, потом разламывали, тащили. с ее в аптеке море продавалась, да и не только в аптеке, ее везде был Делали бомбочки, взрывались они чудесно, совершенно. И вот Игорь нас как-то взорвал, что-то мы его э, хотели поколотить, дать ему, он помладше -по -по нас был, но физически здоровый. И мы хотели дать ему тумаков, что-то там бурело, он нас кинул бомбой. Мы были в закрытом каком-то, кстати, у этого же самого пончика там, вот. В подъезд, ну, подъезд там, деревянный какой-то, он нам туда метнул эту бомбу, мы озверели просто, как это рвануло, там такая контузия была. И вот этот самый Игорь, это исторический факт, он как-то находился там, сделали забор на улице. Некрасова, напротив дома номер 17, а дом номер 17 была областная прокуратура, сейчас там один Волжский суд, а раньше там был Волжский суд, областной суд, областная прокуратура, Волжская прокуратура, прокуратура Саратского района, нотариат, куча каких-то этих э э ЖЭК, ну, как, как какой-то инженерная защита чего-то там. 27 что ли организаций я насчитал, я помню. А сейчас там только Волвский... А, еще детский сад и вечерняя школа, блядь. А сейчас там только Волжский суд и нотариат. Все больше там нет ничего, представляете. Вот. И тогда смотрят, какие-то крутые дяденьки приехали, а он за забором находится. Он поджигает эту бомбу, перекидывает крутых дяденек, потому что он уже тогда ненавидел крутых. И стоит тут какой-то шкет такой... Значит, и у него под ногами взрывается эта бомба, все его штаны похерены, они зеленого цвета, потому что бомба взрывается, когда с марганцовкой э, э, и магнием, то такая зеленая гадость вылетает. Ну и там Шухер, а еще было огромное количество ментов с большими погонами, с генеральскими полковничами и так далее, начинают Игоря ловить, он убежал. А я помню, то ли из института я возвращался, это помоложе, школьник, меня какие-то два опера хватает, ты там что там знаешь, я говорю, я ничего не знаю, чего вы до меня докопались, сидите нахер. А второй раз пытались меня как схватить, я просто убежал, думаю, нахер они мне нужны, как припустил и свалил. Вот. И... И как мне потом товарищи рассказывают, а ты знаешь, тут э, этот, э, революцию сделал, Хрищ, я говорю, а так, что такое, бомбу кинул. Вот, и, и я говорю, ну я же видел, что он бомбы кидал, и ну, просто непонятно было, куда, да, там он кидает. Вот, оказывается, это был Рекунков. Рикунков. Тогда это был исполняющий обязанности генерального прокурора. То есть, потом он стал генеральным прокурором СССР, а в него как раз кинул Христич бомбу и, и смазывал ему штаны. И вот представьте, что сейчас бы сделали с этим человеком, который в генерального прокурора сознательно, нарочно кинул бомбу. Ну, он кинул, понятно, из хулиганских побуждений, он че-то ментов не любил, взял херанул в него бомбу. Вот. Понятно, что это была петарда, сделанная из пластилина, там, и, и он не готовился, он не знал, что это Рекунков, он не знал, что там, и так далее. Ну, вот метнул, было такое дело. Это на моей памяти могу свидетельствовать. И представляете, что сейчас происходит? Детей ловят с какими-то бомбами, их сажают за терроризм, им ломают всю жизнь запугивают, чтобы дети не делали никакие там бомбы, петарды и так далее. Они будут продолжать это делать, безусловно. Вот такие вот дела. Бомбараж практически, да? Так и было. Во временном госпитале Лен-Экспо в Петербурге рухнул потолок. Прикольно, Да. То есть это только сделали вот этот временный госпиталь, а уже все рушится То есть Когда старая больница рушится и падает стена, и бабушку задавливает, ну вроде все нормально да? Так и должно быть, это же старый госпиталь А вот посмотрите, сколько построили они вот этих новых, так называемых временных Сколько там всего попадало, загорело, сколько уже людей погибло, жуть какая-то Разлившееся в Норильске топливо Вышло за установленные ограждения О, теперь на этом будут сколько спекулировать Писать про это Нормально Жуткие дела И кроме Норильска топливо разливается абсолютно везде Но всем похер А вот это вот очень важно Что там это случилось Сосредоточились, борются за экологию Какая некер экология Производства нет никакого, а все засрано. Вячеслав, молодежь, срочно вторую жену тебе нужно. Почему вторую? Почему вторую? Вторую, вторую не дам, вторую Я давно уже не живу. Так. -за, за фильм на злобу да, конечно. Число погибших в результате урагана в Свердловской области возросло до пяти. У меня, честно говоря, и, и моя третья жена вполне устраивает. Зачем мне вторую пошутили да? Я понимаю, о чем вы говорили, но видите, вот как, как по-разному мы можем воспринимать. Число погибших в результате урагана в Свердловской области возросло до пяти. Ну, что я могу сказать? Они же не в результате урагана погибли, их же не как Дороти там или Элли, да, унесло волшебную страну и их. Придавило чем-нибудь, наверняка что-то упало, или сухое дерево на них упало, какое-то, которое вовремя не спилили, или баннер, который вовремя не закрепили и так далее. Здравствуйте. Меня оскорбляет заявление о плохом народе. Он все уничтожает минимум 115 лет. И во всех войнах умирают мужчины, которые в связи со своей смертью не смогли воспитать своих детей. Ну, не только что Россия воевала, и не только в России погибали люди, да? И не самое большое количество людей в России погибло, да, в других странах не меньшее количество. Посмотрите, взять, сколько от испанки погибло в Европе, сколько от второй мировой войны людей погибло в Китае. Так что я не думаю, что тут надо вот этими местами мериться. Это не то. А... так потопинка агитирует идти голосовать но против вашего мнения я уже сказал лайкод и внимательно присмотритесь к тем кто просит вас пойти и проголосовать очень внимательно присмотритесь Ну, потапинг понятно человек который выдвигался по спискам от титова да Понятно чей он да? А другие тоже Которые непонятны еще чьи ну, Призывают проголосовать То ли они не умные И не понимают о чем речь идет То ли с ними договорились Это тоже возможно да? То ли они планируют Что в будущем они получат Что-то на выборах Они не хотят херить Институт выборов для того Чтобы можно было там как-то Проскочить между строек Для этого же Потапенко говорит. Потому что рассчитывает, что выборы в Госдуму будут. Да, опять в списке там к Титову. Может выберут в депутаты и так далее. Понимаете? Об этом речь идет. Ни в коем случае. бойкот им Главное, чтобы вы пришли на выборы. Они нарисуют любую цифру. Они людей не могут нарисовать, пока еще не умеют. Ну, скоро начнет, он Путин про генетику говорил, скоро клонировать начнет. Всех склонирует и все, и тогда вы не нужны вообще. В одной школе Кузбас нашли тело подростка. Что-то он вдыхал газ из баллона и погиб. Жуть какая-то. То есть, в последнее время опять увеличилось количество вдыхающих всякую гадость. Там газы всякие, ацетоны, растворители и прочее, прочее. То есть, в конце советского периода, если вы помните, токсикомания была очень развита. Очень много детей погибало. Одевали на голову всякие пакеты. И сейчас то же самое продолжается, вы видите. Поэтому... Берегите своих детей, вмешивайтесь вовремя. Так, так, так, так. так. И омская студентка табуреткой убил пенсионерку из-за денег на кредит. Студентка табуреткой пенсионерку. Это даже не преступление и наказание. Ну, жуть, что творится, просто жуть, понимаете? Россиянин зарезал отца из-за недостатка внимания. Тут недостаточно внимательным к нему был, он взял его, зарезал. На Урале сын пытался сжечь отца из-за наследства. 61-летний екатеринбуржец Павел пытался сжечь своего 78-летнего отца. Вот. Жесть как описать разницу между сыном и отцом в 17 лет и тот у другой же одной ногой в могиле стоят. А наследство делит. Егетери Почему же он думает, думает, что он отца переживет, а не он его? Жуткие дела. Тела трех детей их матери обнаружили в частном доме в И с признаками насильственной смерти Жуть конечно Организовавшего четыре доноса На жену москвича наказали То есть чувак писал на свою жену Доносы для того чтобы потом В суде а можно было При разводе Отжать у нее ребенка какие-то вообще немыслимые вещи происходят. Но самое страшное, что в следующий раз и другие люди, которые будут знать об этом, они уже не будут нажимать писать донос, они ее просто прибьют. Понимаете? И это самое страшное. То есть, это совершенно очевидно. Они думают, что это будет какой-то воспитательный момент, да? Не будет никакого воспитательного момента. Будет обучающий момент. А это большая разница. Это я вам как криминолог говорю. Воспитательный момент и обучающий. Об этом еще стоит диссертацию написать. Докторскую. Но у меня, к сожалению, нет времени. Мне уже 56 лет. И Путин еще у власти. А я бы очень постарался бы и сработал бы. Если кто-то занимается криминологией. Напишите. Эту тему еще никто не описывал. Очень серьезная тема. Полицейский из Ростова-на-Дону торговал наркотиками на рабочем месте. Видите, какой негодяй должен был после работы заниматься в свободное от работы время. А он прямо на рабочем месте торговал. Как мне многократно, многократно рассказывали те люди, которые. Ну там встречали кого-то Крутых каких-то из Москвы Говорит Вот это я уже вам рассказывал Один товарищ говорит, Там женщина одна приехала Из Москвы Ну она наркоманка Причем кокаиновая такая И Он говорит Я не знаю по поводу кокаина тут Но Водки можем налить И она звонит в Москву как он там папику Очень крутому ФСБшному Говорит, там надо кокоса. Тот -то говорит, да нет вопросов, Вот пойдешь туда-то, туда, -туда -то, рабочий такой-то адрес, этаж такой-то, там спросишь такого-то. Она приходит, а там наркополиция на пятом этаже находится. Она туда звонит, выходит офицер, звание майора, провожает ее наверх. Там она вдалбливается, сколько надо, дают ей с собой, ну, там какие-то свои с Москвой. Дела И она уходит Говорит, ну, Майор такой хороший полицейский Наградил кокаином Так что ну, Ничего особенного На рабочем месте Просто может ему не почину этим заниматься а Его начальники этим занимаются Россия рассказала о возможных провокациях НАТО Во время парада победы О как То есть Будут какие-то провокации Должны были они быть к 9 мая Но отложили Потому что там из-за коронавируса Отложили а, все мероприятия Поэтому и провокации отложили Это а, заявляет Заместитель министра иностранных дел Александр Глушко Я думаю, что этот Грушко, вернее, этот Грушко Именно для этих заявлений То есть вот для такой херни То есть провокация Это вот это заявление Понимаете? Это и есть провокация. Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере. Ну, я так понимаю, что сам он не хочет никак высказываться по этому поводу. Он вот высказался по отношению к а. Ага. У нас от героя до врага один шаг. Все люди, защищавшие независимость Украины, являются героями и так далее. Да, Степа, в девятнадцатом году он же сказал, Степан Бандер, герой для какого-то процента украинцев, это нормально и классно. Ну а про себя-то почему он не говорит? Вот Меня всегда смущают те люди, которые занимаются политикой Которые говорят про какой-то процент Это вот ты прежде всего про себя скажи Никакого бизнеса, только личное В этом и заключается политика Только личное Скажи за себя, скажи по поводу того, как ты относишься Вот Он там говорит, от героя до врага один шаг Кто для тебя, бандер Герой или враг? Это очень важно Такие вещи очень важны Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина. Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого оскорбительные вещи, проличные, иногда оскорбительные так, приводят к тысячам смертей. Все это прекрасно, конечно, это очень хорошо, но на самом деле это очень плохо. Да? Потому что принципиальный вопрос. Сейчас принципиальный вопрос у всех тех, кто борется с Путиным. Кто борется с путинской агрессией? Путин хуйло или не хуйло? И конечно очень важно было его спросить, когда он шел на выборы. Вот этот вопрос нужно было ему задавать постоянно. Ну сейчас он в общем-то ответил на него, да, что он не готов назвать Путина хуйло. Ну следующий президент, который будет в Украине, его надо тормошить и голосовать за того, кто четко скажет Путин хуйло. Не как-то вот он там, нехороший человек, нет. Хуйло или не хуйло? И вы всегда спрашиваете, чтобы понять, с кем имеете дело. Хуйло Путин или нет? Все. Вот это критерии. Это лакмусовая бумага – это главный индикатор. Все остальное не имеет смысла. Это болтовня. Да-да, нет-нет, а все остальное – это лукаво. Румыния впервые сочла Россию врагом. Ну, в э, стратегии национальной обороны они записали как основного противника это логично ну, все остальные союзники Румынии также рассматривают Россию как основного противника почему же Румыния-то должна иначе рассматривать в Польше изъяли рекордную партию кокаина, вот обратите внимание в Польше изъимают рекордную партию кокаина там, в Бельгии, в Голландии, где угодно. На берег Франции выкидывают рекордную партию кокаина. Только в России не изымают рекордных партий кокаина, потому что кокаином занимается Кремль. Патрушевы, самолеты Патрушевы и прочее, прочее. Ты что пришел? Что-то он меня тормошит. Ты что мне тормошишь? Что тебе нужно? Ты хм? что ты хочешь? Соскучился, что ли? что пришел Васек спрашивали воська то лад был а вот васек пришел вот он такой хороший. это у него такой взгляд это не значит что он злой он очень добрый котик это у него такой внешний вид где ладно мурчит мурчит да? ты что пришел все говоришь папа хорош спать пора пора спать Европу захватили протест против поли полицейского насилия. Ну, справедливо. Что, в общем-то, в каждой стране мира можно похвастаться, в кавычках, какими-то проблемами, связанными с полицией. И это, в общем-то, тема серьезного разговора. Мир меняется. Меняется общественно-экономическая формация во всем мире. В развитых странах она уже... Практически сменилось. И поэтому даже те темнокожие, которые выступают сейчас в Америке, они думают, что они выступают против расизма. Нет. Они думают, что они выступают против полицейского насилия. Вовсе нет. Ты им дала покушать? <связь> а тогда что он так меня травмует? Они выступают э э э по другому поводу. Они даже сами не понимают по какому. А все очень просто. Повод может быть этот Флойд убитый, полицейское насилие, расизм и так далее. А причина-то в другом. Причина в том, что мир меняется. А люди, которые управляют этим миром, являются главами государства, правительства, они не поняли... Они не знают, как э, этот мир меняется. Они не видят, как он меняется. Они видят, что что-то происходит, что-то трясет. А что это происходит, они не понимают. Поэтому они не в состоянии нормально управлять этим миром в, в переходный период. И допустят очень серьезное вот как в Америке допустили. Нужно всего лишь поставить Вопросы на будущее И эти вопросы решить Решить заранее Мы эти вопросы поставили еще там В 2000 лохматом году Но почему-то их даже Никто просто не продублировал Сейчас постепенно Начинают что-то там А вон оно как да. Повод может быть Любой, да Бас колбасы, Бас не ест колбасу Абсолютно равнодушен колбасе Лада еще есть какую-то там докторскую, может какую-то колбасу поесть. А Бася вообще не ест. Он понюхает и выплюнет все. Если даже даже очень голодный, он даже не знает, что это едят. Но Они вообще неприхотливые, честно говоря. Ну, какую-то нестандартную для себя пищу они не едят. Все они понимают, просто для них нет места в новом мире. не Если бы это так было просто, они бы скорректировали, как сейчас Путин корректирует в сторону кибертирании огромное количество места в новом мире, да, которые называются кибертирание. Они этого не понимают, они шить не вкурили, понимаете? Вот в чем дело. Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона. Да, она там и не нужна была, если уж так по-честному. Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана. Очень приятно было бы узнать, что это за санкции. Самое главное, чтобы они были эффективными. Потому что все, что делается, не очень эффективно, мягко говоря. Самое эффективное почему-то не делается. Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии. Бля, какая стратегия? О чем речь? Они там просто забавляются на потребу, так скажем, определенным людям, которые со стороны за всем этим наблюдают. И все. У них есть, оказывается, какая-то стратегия у армии Хафтара. Обхохочешься. Китай закупил рекордную партию нефти, посмотрим, что из этого получится с точки зрения цен. Китай ничего просто так не делает. Северная Корея отключит линии связи с Южной. То есть, ну понятно, что не, не юг от этого пострадает. То есть, себя это, это санкции такие, как путинские жесток. Отключили. Я надеюсь, Ким Чен Ину интернет оставит. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть описание. Первая строчка для спонсоров. А вторая, я, кстати, не ответил, пока не имел время, там не написали. Я завтра тогда буду отвечать на все, что там написано. Я пока там на почту отвечал, на телеграм и так далее. Жуткое количество... Всего большое спасибо за поздравления. Большое спасибо за то, что помогаете. И под видео вторая строчка для волонтеров. Тоже участвуйте. Прошу вас, помогайте. Это очень важно. Сейчас наиболее важно участвовать в информационной борьбе. В информационной войне. Так, Хер Пауль, лучший подарок себе на день рождения, задонатить на благое дело. Чем дольше живу на свете, тем чаще по жизни пересекаюсь с людьми, у которых день рождения расположен рядом с моим. С ним легко настроиться на общую волну. Поздравляю с днем рождения. Очень хорошо. Спасибо. Доброго времени, Вячеслав. Не вслух. Да, да, да, я понял, <coughs> о чем речь. Да, да, да. Это я понял, конечно. Я смотрел вот серию Саус-Парк. Сергей, с днем рождения, спасибо. Леонид, на студию, спасибо. Максим, с прошедшим днем рождения. Желаю вам незапланированных радостей. Спасибо. Очень хорошо. Это очень хорошо. Спасибо, прозрение, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович. Победы, счастья, здоровья, долгих лет жизни в России, победившего народовласть. Это уже вчера, наверное, читали? Да. Так. Так, так, так. И. А, ну это. Э, донат на студию. Это донат на студию. Так. Сейчас так, да? да. Общий этот донат включу. Посмотрю, что там не грузится. Я смотрю. А я не понял, что загрузилось. Так, так, так. Оп. Ага. Вот он. Обычный донат. Я прочитаю. Хер А, нет, что-то опять то же самое. Ничего не понимаю. Пожуть. А так, еще раз. Пробуем еще раз. Что-то подвисло у меня все. Угу. Так. Ага. Так, так, так. Опа. что-то ничего пока у меня не получается. Ты что пришел? Что-то кот меня одолевает. Так вон, конец-то открылось. Татьяна Кувшинка, Слава Наспотапенко. Ну, понятно, а вот зачем Славе Пьянковский призывает идти на голосование за поправки? Ну, я говорю, там абсолютно понятно, что некоторые люди рассчитывают, что э, в будущем, чтобы институт выборов, так сказать, не совсем дискредитировался. Может быть, поэтому. То есть мне трудно, лучше у них самих спросите. Я абсолютно уверен в правильности бойкота и что это единственный возможный вариант. Что нет другого возможного варианта, кроме бойкота. Только бойкот и все. Никаких там прийти и проголосовать. Зачем? Вот представьте, если мы призывали к всеобщему бойкоту, и все вместе призывали, то мы могли бы воздействовать в том числе и на членов избирательных комиссий, которые в этот день не вышли бы. И обвалили бы путинцам все там. Вы вот представляете, люди не пришли, и члены избирательных комиссий не пришли. Это вот реальный удар по яйцам. А то, что кто-то там пришел, пришли члены избирательных комиссий, чтобы там посмотреть внимательно, то он там нахер не нужен. Он там нужен, чтобы это все узаконить. Он что угодно там подписал, вообще все что угодно, любую цифру он подписал. Тут же поехали, протокол переписали. Сразу же переписали протокол, внесли другие данные в газ выборы и все. И потом иди судись там. Что, все пойдут судиться что Ну пойдет один. Ну даже если он отсудит, что это не так. Ну там на одном округе поменяют. Какой? Ну мы это все проходили, это уже настолько давно мы все сожрали даже не говорите ничего. Андрей Торпов пропустил все самое интересное. Смотрю в записи. С днем рождения. Но благое дело. Победа будет за нами. Спасибо, Андрей. Огромное спасибо. Надеюсь, что будет за нами. Другого варианта у то победы нет Таисия Вячеслав, поздравляю с прошедшим днем рождения Здоровья счастья Чтобы все ваши идеи, мысли и пожелания сбылись Желаю вам вернуться на родину И построить такую Россию будущего, В которой народ наконец мог бы жить свободно счастливо, вывод Огромное спасибо Это и моя мечта в том числе Таисия огромное спасибо А по поводу того что другого варианта победы нет Понимаете Путин не может победить Путин уже в любом случае проиграл даже никому, даже если не будет никакой оппозиции, он все равно проиграл. Он Россию проиграл, он уничтожил Россию. Поэтому, в любом случае, либо мы победим, либо никто не победит, либо все будет полное поражение. Сергей, на антилопу поддерживаю вас. Да, Здравствуйте, новая честная Россия. Спасибо. Огромное спасибо. ВДС прошедшим прошу прощать за позднее поздравление. Спасибо за позднее, за любое поздравление. Спасибо. Желаю вам увидеть наяву тот мир, который вы описываете. Спасибо за вектор развития идеи. Мы в лабораториях постараемся воплотить их в реальность. И внедрить в повседневную жизнь завтрашнего дня. Один из девизов моего университета. Кем им. Очень гегейм. Очень хорошо. Спасибо. Я плохо вижу просто здесь. Ага. Укупник Аркадий. Спасибо, Аркаша. Зинаида Гиппиус. Красная лампа горит на столе. А вокруг везде стена... стены тьмы. Я не хочу жить на земле. Если нельзя, уйти из тюрьмы. А. Да. Да, да. Не вслух, да, я понял М -м -м. Спасибо Интересно Октябренок юбилейный Поздравляю, желаю победы Спасибо огромное Макс, спасибо Владимир, спасибо Так И Так, так, так Аноним Спасибо большое. Так, Сергей Дячеслав, я с тобой. С днем рождения, желаю здоровья и удачи. Победа будет за нами. Ура. Спасибо. Не социолог. У меня все почему-то наоборот. Как за доначи, так с деньгами становится хуже. Но я все равно хочу вам помогать. И хочу, чтобы вы взяли власть. Мне не важно, что вы спасете Россию, улучшите положение людей. Я просто хочу увидеть, как вы будете карать этих упырей. Это вот... Вы заметили С другой стороны Я Смею допустить Что тот человек, который писал вчера Он на позитиве А вы На негативе, но это не значит Что вы плохой, он хороший, вовсе нет Ну так как люди устроены Это единство и борьба противоположностей Диалектика Вас пока это Превозобладало в этом ничего хорошего нет, поэтому у вас, и, как вы пишете, там вот как-то хуже становится, потому что <coughs> негативный посыл у вас. А должно быть и то, и другое. Постарайтесь это уравновесить в себе, потому что если будет одно, одна злоба на этих людей, одна ненависть к ним, она, конечно, является очень сильным оружием и праведным оружием. И когда вам втирают, что нельзя ненавидеть, нельзя мстить, это все чушь. Это все чушь. Принц Гамлета вспомните, и все будет ясно. Да, Это Шекспир, это классика. Это истинное э, истинные движение души человека. Я не знаю, я там не помню, Юнг в архетипы это в свои вносил или нет. Да? Там и какие-то э, другие... Психологи рассматривали Гамлета как некий архетип, да? Ну, он так, таковой и есть. Да, это архетип, это тот, кто желает мстить, тот, кто есть в каждом из нас. И плохой ли он Гамлет? Да нет, он мне всегда был симпатичен. Он мне очень был симпатичен. Ну да, у него там не все получалось, и вокруг него не все хорошо было. Софилиями и там, со всеми остальными не очень хорошо, да, в конце концов. Вот, Но тем не менее, поэтому мы, наверное, все чуть-чуть гамлеты. Но надо еще взять. Мы же не можем быть только гамлетами, да, и как психологи говорят, архетип это только часть, это частица, это не может быть весь наш характер. Поэтому мы должны еще собрать Откуда-то Как герой с тысячей лицами Да Вот Давайте ищите еще ваши лица И Вы герой реальной Судьбы потому что вы пишете Спасибо Я хочу чтобы вам повезло Я хочу чтобы всем нам повезло Кот вот пришел Тоже хочет чтобы ему тоже повезло Наверное ты что? Ну, ты что меня сегодня одолел? Не знаю, что он сегодня ко мне так лезет. Просто не могу понять. Что-то он о чем-то пытается. Что, что ты пришел? Ну, посмотри, что Смотри, скажи. Скажи. Пока. Пока. Скажи. Да здравствует революция. Всем всего самого хорошего. До свидания.